Сегодня пока еще мало людей, умеющих пользоваться внутренней своей энергией. 22 года назад наука впервые заинтересовалась феноменом Кулагина. На расстоянии могла она передвигать предметы, отклонять луч лазера, могла заставить вращаться стрелку компаса. Ее без конца обследовали, проводили с ней эксперименты, и так как ничего не могли объяснить, обвиняли в шарлатанстве. А она по-прежнему являла чудесами. Это последняя съемка Нинели Сергеевны. Через неделю ее не станет. Вот этот эксперимент, который сейчас проводится, его смысл состоит в том, что Ниналь Сергеевна в состоянии генерировать такие лучи или такие создавать поля, которые нам сегодня неизвестны. Потому что по отдельности, скажем, это можно, мы знаем. Но она создает, очевидно, комбинацию таких лучей или полей. Нинель Сергеевна делает ожог, то есть направляет свои лучи на руку или на шею, может быть, реципиента, И таким образом воздействует на его кожу. На коже появится ожог, он будет постепенно появляться. Но вот то, что мы сейчас проделываем, что на дистанции, это осуществляет Нинель Сергеевна, это показывает, что она создает вот по поле или те лучи, о которых я говорил, потому что включенный в цепь амперметр показывает своей стрелкой движение. То есть пошел ток, а между тем цепь как бы разомкнута, потому что руки держит Нинель Сергеевна на дистанции. Мы имеем нить ацетатную, вот я эту нить легонько натягиваю, она не рвется никак, даже с сильным таким напряжением. Теперь Нела Сергеевна приложит пальцы, а может она из дистанции, и пройдет некоторое время, несколько секунд, может быть минута.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 Произошел в разрыв в конечном итоге. По уровню, по силе вот этого эффекта, эффект Кулагиной, я бы поставил рядом с эффектом Ури-Геллера. Сергеевна способна оплавить поверхность определенной пластической массы. Либо оплавить ее, либо каким-то образом деструктировать. Я повторяю, что природа ее излучений неизвестна, к сожалению. А вот... Факт мы сейчас увидим. Значит, здесь она приложит пальцы, а может даже и с расстоянием, мы попробуем и так, и другим способом, и останется след от этих пальцев. То есть проведет прямо дактилоскопию, не прибегая никаким известным методом, кроме известного только ей самой.